Привет всем! В этом видео я хочу рассказать вам о мероприятии под названием Экофест, в котором я приняла участие как представитель цветочной лавки «Зеленая мама» и столярной мастерской «Зеленый папа». И в первых кадрах я, конечно же, показываю вам наше забилующие зеленью прилавок, заставленный флорариумами, старинными лампами и другими приятными теплыми мелочами ручной работы. Все эти детали сделали его похожим на чердак старого особняка. Выглядело очень здорово! То же касается самого фестиваля, он длился два дня и проходил в фитнес-пространстве Train Me please». К сожалению, мне удалось посетить только один из дней, но я надеюсь, что по этому видео вам удастся составить общее впечатление о том, что там происходило. Здесь можно было приобрести и попробовать продукцию из магазинов здорового питания, а также купить сувениры, подарки, украшения, одежды и еще много-много всего от томских мастеров. На протяжении всего фестиваля гости могли участвовать в различных мастер-классах. Например, в первый день можно было попробовать себя в рисовании акварелью растительных мотивов и создании цветочной композиции, а еще послушать лекции о психологии здорового образа жизни в худ фотографии. Детям, пришедшим с родителями, тоже не приходилось скучать, потому что в игровой зоне их развлекали аниматоры экофеста. В общем и целом, я могу сказать, что все это действие получилось довольно удачно, а его дружеская и домашняя атмосфера оставила только положительные впечатления. Здесь действительно было на что посмотреть и чем заняться. На этом я заканчиваю свою речь. Приятного просмотра вам видео до конца и побольше интересных событий в вашу жизнь. Всем пока!